Всем привет! С вами Маша Смолота, и мы продолжаем серию шахматных фигур. Итак, мы остановились на коне. Сначала я думала, что это будет рыба, по моему эскизу, но потом я подумала, что она не очень-то вписывается во всю внейку черепушек в шапках. И я решила сделать ход конем. И, собственно, фигурка-то у нас будет... Какая бутылочка Рома? Ну какие пираты и без бутылки? Вот. Так как конь, в принципе, всегда отличается от остальных фигур. Я решила, что сделаю вот такую вот фигурку. А... Несмотря на то, что казалось бы, да, ну что там бутылочка, что ее вырезать-то, да, не тут-то было. Я, мне кажется, возилась с ней побольше, чем с остальными фигурами. Вот. А... Первое, что хочу сказать, что брусочки, значит, у меня ушли вот так. Соответственно, сечение здесь было другое. Но мне пришлось отпилить вот так, срез, благоразмер мне позволял. Тут три сантиметра, три с половиной. Потому что сначала я пробовала вот так резать, но так как волокна идут вот так, все скалывалось и, в общем, не получалось. Потом я перевернула вот так и, получается, вырезала... Волокна у меня вот так вот идут. И получилось. Она получилась плотная, твердая. И не будет ломаться. Точно, и при обработке обрабатывать сложнее, конечно, но зато а, она прочнее будет. Вот. Обрабатывать я буду только бурмашинками, потому что ножом, ну, здесь, наверное, просто нечего делать ножом. Вот. Давайте приступим. Для начала мне нужно. Сделать такой тубус из этого кусочка, также и с этой стороны. Ну, а теперь нам нужно снять лишнее. Так, ну вот наша кубышечка готова. Дальше нам нужно разбить ее по секторам. Прям карандаш, отмечаем. Значит, это у нас наивысшая точка ширины будет, толщины. Здесь, значит, у нас будет горлышко бутылки, здесь пустое пространство и на пробку место. Также нам нужно отметить, чтобы ровно прочертить, достаточно упереться мизинцем и потихонечку прокручивать заготовку, тем самым я ровненько провожу линию и встречаюсь там, где начала. Точно так же со следующей. Можно в другую сторону крутить. Сверху нам нужно отметить диаметр пробки, точнее не пробки, а горлышко, чтобы видеть, докуда нам пилякать. No, no, no, no. Осталось нам сделать надпись Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Резать будем слона. Всем пока.